Здравствуйте! Приветствую всех любителей живописи и покупок. И сегодня я предлагаю сделать обзор сразу двух посылок с арт-материалами, которые я заказала совсем недавно. Посылки будут небольшими, но зато две. Не знаю, почему я не заказала в одной посылке все. На самом деле знаю, потому что ну, я заказала сначала то, что мне было нужно, а потом я увидела видео, в котором очень здорово рисовали акрилом, и мне захотелось тоже порисовать акрилом. Тем более, что сейчас зима, вот преддверие преддверии Нового года, и рисовать в помещении проще красками без запаха. Ну, давайте посмотрим, что я тут купила. А я не знаю, что это такое. Какие-то штучки. А, это пастель розовая охра. Мне стало очень нравиться этот цвет. И я хочу делать, предположим, имприматуру такого цвета розовой охры. В наборах у меня нигде такого не было. И в красках, кстати говоря, что-то он мне не попадается. Так. Это, значит, будет мой первый заказ. Сделаем так. Я сначала все достану, а потом приближу камеру. Здесь тоже есть открыточка новогодняя. Смотрите, я купила масло. Умбру натуральную. И мне положили в подарок... Так, я думаю, что это масло. Бриллиантовый, желтый, темный. Классно, у меня не было такого. И еще акрил, по-моему. Оксид хрома. А, ну, хромоксид. Обожаю этот цвет. Мы его положили, конечно, в подарок не просто к маслу. Я купила еще упаковку чего-то. А так, думаю, сейчас в магазине просто акция проходит, и они делают такие подарочки. Шкатулка с богатством. Так, что здесь, что здесь? Масло венецианское красное. Люблю этот цвет э, в акварели, и, по-моему, венецианская красная это максимально приближенный цвет к розовой охре. Если его с белилами сделать, то получится что-то вроде розовой охры. Марс оранжевый прозрачный – это все для имприматуры. Далее эргазин желтый. Очень мне нравится цвет. Обладает какой-то светимостью такой сам по себе. Марс желтый прозрачный. И акрил. По-моему, в подарок к нему и положили мне тот тюбик акрила Красная. Я купила этот акрил, еще не знаю, что полюблю акрил. Сам по себе у меня просто есть набор акрила. И здесь же две акварельки, которых у меня еще не было. Индийская золотистая. Ну, конечно, как же не купить что-то со словом «Индия». И коричневый вандик. Теперь откроем пакетик. Маркеры. Должен быть наконечник, по-моему, тонкий, и наконечник кисть. А, нет, я даже три купила. Я купила все виды маркера. Это наконечник пуля. Мне нравится, когда толстая линия, поэтому я толстые покупаю. Нет, наверное, вот этот наконечник пуля. А тот... А, я поняла. Такой сумбурный обзор, не знаю. В общем, этот тонкий капиллярный вот этот стало быть кисть угу. а этот пуля должно быть так так и кисть я еще взяла. Очень мягенькая синтетика. Язычок овальный. Единичка синтетика. Синтетика это по-моему я для акрила покупала и моя любимая лакированная ручка упругая синтетика да она немного жестче чем вот она ну что приступим ко второй коробке Эту коробку нужно будет вскрыть. Вуаля! Еще две шкатулочки. Одна даже не закрылась. Акрил. Наверное, здесь тоже акрил. Пока подождем. Так, это основной красный. Это должен быть темный зеленый. Это кадмий желтый средний, а этот фиолетовый ультрамарин. Вторая коробочка. Тоже акрил. Голубая ФЦ. Я хотела купить акрил из этой серии. Основной голубой он называется. Но просто в продаже не было. Но я посмотрела, что там пигмент 15.3. Соответственно, голубой ФЦ. Это для тех уроков, что я хотела пройти. Ультрамарин светлый. Золотистый охром. Так, это масло. Я взяла тоже ультрамарин фиолетовый. Чтобы сделать пейзаж. Марс черный. Это будет как черный акрил к этой серии. Потому что тоже не продавался. Еще здесь белила титановые. И смотрите, тоже подарок. Посмотрим. Верик, Very... Вердак, не знаю, что это за цвет <laughs> и белый цинк, ну белел цинковый масло. Мне кажется, это очень хорошее поздравление с Новым годом, когда кладут действительно подарочки. Честно говоря, новые покупки. Вдохновляет также на что-то новые идеи какие-то. Если будет еще что-то интересное, я сниму, покажу. Спасибо вам за внимание. Пока.